I think the girls with their nails Всем доброе утро, ребят! Ну что, у нас сегодня утренний обзорчик э, Как обычно, солнышко за окном Куча трешечка происходит Читая новости, угораю Это пиздец Сыка, это... пиздец. В общем, влюбили по лайку. Вот так вот бывает с бесплатки. Иногда вытаскиваешь новых героев. Ну, у меня, конечно, этот герой уже есть. Но все равно это было красиво, согласитесь. Такс. ну что у нас интересного? Поехали, посмотрим. Thunder God. Закончились все акции. Так, лисица. Росталка. Понятно. Забираем плюшки. Что-то сегодня нифига нету. Да, сегодня что-то печальненько, что по рынку. 4 пак больших 4 пака больших героев стоит Мы уже забрали с бесплатки За нами ну, что-то такое сегодня вообще непонятно Ничего нету понедельник Как обычно а, Так, окей, поехали дальше Поехали дальше Поехали на немочку у нас сегодня немка приготовила интересного. Так, накопление 1 плюс 1, 1 плюс 1. На немке 2 пака больших, как видите, дешевле. И базар маркет подгончик за один самик ну, по моему с обновления еще добавили плюшек по ивентам интересно что убрали Огника да к сожалению убрали было ж можно собрать и Огника и Мэри но ну, что то они поменяли Ну, такое тоже что-то ничего нету, наверное, после 10 обновит. Но вот тут, конечно, трэш творится. Но, блин. Реально можно дособирать. Вот осколки нового героя. Альфа-меха добавили 10 штук. Возможность собрать. Ну, можно было его вытащить в рулетки. И видите, здесь есть возможность его так собрать. Так, попытки собрали, отлично. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Ну, в принципе, где-то день-два. Завтра, думаю, послезавтра ведут... <связывая> Новый остров, и там можно будет собирать за запыльцу. Так, сукки. В принципе, с этим разобрались. Тоже ничего такого нету. Поехали на русский сервер. Посмотрим, что у нас на русском сервере творится. Волшебная кузница. Так, плюхи забрали. Бинго, карты квестов. Собери сам. Ничего не поменяли. Да, здесь все тоже. Коллекционер героев. Ну, такое-то. Такое. О, нифига себе! Офигеть, ну что я могу сказать, ребята. Сегодня какой-то прям праздник на русском сервере. В коллекционере добавили, наконец-таки, хотя бы осколки Мэри. Ну, 20 штук, я вам скажу. Это довольно-таки ничего. Немало. Блин, что я Матрона не выбил здесь? Получил бы на халяву еще две сумки первых на лисицу. Ну, короче, коллекционер, как обычно, говно, но это, конечно прикольно, что хотя бы поменяли хоть что-то сделали и поменяли но на других серваках коллекционеры в разы круче но это тоже удивляет Что по рынку затрату ни о чем ну в общем такое себе чтобы что-то мега вау прям было, нету, бинго, понятно, поехали, Тайвань посмотрим, видите, они в этот раз не добавили никаких мешков новых, а, то есть они дали возможность герою собрать чисто, ну, скажем так, за донаты с определенных акций, то есть это будет 100% остров, наверное, добавят, как обычно, по одному осколку, и вот такими вот Акциями за найм Но ну это немка Только на немке такое есть И то там наверное такой шанс вытащить Что Так на Тайване что-то тоже Очень все плохо Странно остальные акции Большой пак Не Такое себе что-то печальненько, все на Тайване. Сундуки. Что-то это Керри подобавляли. Так, ну вот это, конечно, круто. У кого есть монетки, кто их. Каким-то образом собрал это вот одна из топовых тем на некоторых серваках а, была возможность собрать монеты и таким вот образом поменять так что у нас здесь осколки скина такое себе тоже такое себе нефти тут ничего нету и тандергот Молотки тоже ни о чем. Да, что-то все печально сегодня. Ну, конечно, кроме английского сервера, но на русском тряша за слизняки. 20 осколков. Тоже прикольненько. -то, у меня тут еще питомцы даже остались. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Ничего. Пока нового сверхъестественного нету. Новая локация еще таки недоступна. Сейчас зайду, гуляну на английском. Кстати, надо зайти забрать плюхи за атаку фортов вчерашнюю. А так как фортов, как обычно, бахнутая, ничего удивительного не поменялось, не произошло. В общем, все как обычно сделано через жопу. еще не открыта не знаю когда они ее планируют открыть возможно в четверг либо на выходные чтобы она началась ну непонятно это знаете это называется мы вели новую локацию только мы ее еще не открыли в общем такие вот дела ребят к сожалению скатываемся дальше ничего нового ничего интересного нет все что вводится сделано на донат ну, в общем, вы сами все знаете. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.